день мы сегодня с вами на канале топ сад и э, сегодня мы сделаем небольшой эксперимент в два контейнера мы будем сажать э, сегодня сельдерей один сельдерей посадим э, с помощью эпина на марлю вот будем использовать марлю и э, второй вариант, мы попробуем э, на землю выложить снег и посеять сельдерей сверху. Контейнеры у нас э, готовы. В один, один контейнер землю мы опрыснули эпином на пол-литра воды, добавили три капли эпина и э, обрызнули э, землю из опрыскивателя. Марлю тоже опрыснем. И сверху будем посыпать семена сельдерея. Сельдерей мы посадим черешковый, называется атлант. А во второй контейнер на землю мы разложили снег. И во второй контейнер мы посадим сельдерей листовой. Называется нежный. Семена сельдерея мы рассыпали по снегу. Это листовой сельдерей. Его очень хорошо видно. И по... Вот тоже на Марле тоже можно увидеть семена сельдерея. Это черешковый сельдерей. Итак, теперь закроем наши контейнеры крышками и оставим их. Будем сообщать вам о результатах и показывать наши результаты экспериментов. Итак, здесь мы посадили сельдерей на марлю черешковый и на снег посадили сельдерей листовой. Прошло пять дней. И сейчас мы посмотрим, что у нас получилось с сельдереем. Сельдерей на марле с эпином. Через пять дней, видите, появились росточки. Вот очень хорошо их видно. И контейнер с когда мы сажали сельдерей на снег. Тоже, видите, активно проросли росточки наши. Будем дальше наблюдать за нашим сельдереем и посмотрим, какой он даст нам урожай. Удачи на даче! Хороших всем урожаев! Подписывайтесь на канал ТОП-САД. Мы всегда рады новым друзьям.